Добро пожаловать в международную крипто-экосистему Кеймат. Экосистема Кеймат — это полностью цифровой бизнес-инкубатор в сфере криптовалют и децентрализованных финансов, который позволяет создавать и развивать собственные проекты, зарабатывать на партнерской программе любых проектов экосистемы, а также выгодно и надежно приумножать свои активы. Что значит «создать проект»? Любой желающий может реализовать свою идею и запустить на платформе собственный бизнес-проект и монетизировать его. Первый такой проект на платформе это Insane TurboFo, который придумала и представила на платформе прекрасная и талантливая девушка Лина. И уже в ближайшем будущем к старту готовятся новые проекты. Как Кеймат приумножает активы? Каждый участник или лидер, который инвестирует в технологичность и масштабируемость экосистемы, еженедельно получает дивиденды. А точнее, до 50% от прибыли платформы перечисляется инвесторам в зависимости от суммы в стейкинге. Как Кеймат генерирует прибыль? В экосистеме сейчас несколько видов дохода. Продажа лицензий на создание собственных проектов. Продажа токена КМ для участия в проектах платформы. Продажа рекламных баннерных мест. Услуги по индивидуализации проектов. Запуск собственных проектов на платформе. Совместный запуск проектов. Токен KMX с потенциалом роста X15 и маркет Плюс услуга KMX Pump, при которой за выполнение определенных условий участники смогут подключиться к чат-боту, который будет давать Pump сигналы нашего токена. Токен KMX уже выпущен и торгуется на бирже PancakeSwap. На осень запланирован запуск. Мультипрограммной жилищно-распределительной системы. Это, несомненно, очередные иксы для участников. Запуск KFF фонда. Это венчурный криптовалютный фонд с самой справедливой и безопасной моделью опциона с доходностью от 2% в сутки в первые месяцы после запуска. Проекты запланированы на 2022 год. P2P-эквайринг. Каждый может предоставить свои счета в аренду и за это получать от двух до 5% процентов оборота по счетам. Кеймат лотерея. Кеймат социальная очередь. Кеймат P2P кредитование. Кеймат международный платежный криптокошелек. Как заработать с Кеймат? Первый вариант – стейкинг. Отправляя КМ токены в стейкинг, вы становитесь совладельцем платформы и начинаете получать с этого доход.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 Даже если вы лично не участвуете в проекте, но участвует ваш реферал, вы получаете профит. Третий вариант – инвестирование своих финансов или компетенций в готовящиеся к запуску проекты. Четвертый вариант – покупка и продажа токенок на внешней децентрализованной криптобирже. Какие выгоды лидеров и активных участников? KMAT в первую очередь сетевая площадка, поэтому поощрение за сетевое продвижение достигается аж до целых 40% от оборота. Также обратите внимание, что стоит пригласить партнеров всего лишь раз, и вы будете постоянно получать внушительные партнерские вознаграждения за действие ваших рефералов в любых проектах. Ваш приглашенный отправил в стекинг, вы получили вознаграждение. Принял участие в жилищной программе – вы получили награду. Стал инвестором в готовящийся к запуску проекта – вы по-прежнему получаете выгоду. Насколько просто делать приглашение и строить структуру? С самого начала мы хотели упростить жизнь и карьерный рост для наших участников. Мы хотели максимально увеличить эффективность работы лидеров, передавая лидерам только ту часть деятельности, которую лидеры выполняют лучше всего ⁇ общение с людьми. А сложные вещи, типа составления рекламных кампаний, таргетинга, парсинга аудитории и тому подобного, пусть делают соответствующие специалисты. Представляем вам KMAT Web. Что дает KMAT Web? Трафик от 1500 человек на полном автомате. Что делать с данным трафиком? Получаете людей, рассказываете о платформе, регистрируете участников в свою команду и получаете колоссальные вознаграждения. Экосистема Кеймат — успешный пример проекта, который преобразует идеи и общественное внимание в деньги прямо сейчас. А в дальнейшем сила и влияние платформы на международном уровне только вырастут. Присоединяйтесь к Кеймат уже сегодня и получите свой ключ к будущему богатству.